Привет, меня зовут Андрей Бутин, сейчас я максимально подробно расскажу тебе о сути бизнесов немецкой компании LR Health Beauty. Это международная сетевая компания, наш бизнес партнер, ей 33 года, была основана в Германии еще в 1985 году, на нашем рынке, рынке Украины всего лишь 5 лет. Компания входит в ассоциацию прямых продаж, что говорит ее легальности и надежности, международная развивается в 28 странах, сейчас идет экспансия и компания планирует открыть еще 60 стран, где мы будем первыми. Организована быстрая доставка, более 700 наймивания продуктов, повседневного спроса, по сути компания обеспечивает нас всем необходимыми инструментами и условиями для создания товарооборота, то есть готовая и отлаженная бизнес-система под ключ. Также компания сотрудничает с мировыми звездами звездами кино, шоу бизнесы звездами моды, таких например как Брюс Виллис, Каролина Куркова и другие. И они создают совместно с компанией LR свои ароматы. Компания также является партнером крупнейших немецких автомобильных брендов, таких как Мерседес, Фольксваген и Porsche. Скажи кто твой партнер, я скажу кто ты. Вначале я сказал, что компания сетевая. Раньше и я скептически относился к сетевому, так как были определенные стереотипы. Возможно, такие, как и у тебя сейчас, что это надо бегать, продавать, приставать с каталогами к людям или сумками, что-то кому-то впаривать. Но когда разобрался как следует, почитал книги, изучил материалы и понял, что здесь этого вообще нет, что идея бизнеса стоит совсем в другом. Нет продаж по улицам. Не надо с каталогами ходить или сумками. Запрещено. Нет закупов, выкупов и складирования. Ни на тысячи, ни на две или десять тысяч гривен. Не надо вкладывать десятки, сотни тысяч, как в традиционном бизнесе. Нет никаких рисков. Нет потолка по доходам. Все будет зависеть только от тебя и от твоих амбиций. Компания «Твой доход» никак не ограничивает. Мой доход постоянно растет. Смотри, любой бизнес – это продажи продукта или услуги. Продукция, которая нужна людям каждый день. Продукты – это кровь бизнеса. Мы покрываем все потребности, связанные с сфере красоты и здоровья. И имеются все необходимые сертификаты качества, подтвержденными именитыми международными институтами. 19 патентов. Европейские награды за лучшие инновационные продукты. Во всем мире немецкое качество – Заслуживает уважения и очень ценится. Всей этой продукции ты и так пользуешься. Каждый день. Ходя в магазин и закрывать те или иные потребности. Тебе не нужно менять свои привычки. Есть разная линейка продуктов. Например, еда, функциональное питание. Это коктейли, супы, чаи, батончики. Все для здоровья. Это питьевые гели алоэ вера, содержащие 200 капиталов питательных компонентов, очищающий организм от шлаков и токсинов, комплекс минералов и витаминов, специальный уход для всей семьи, это средства личной гигиены на основе алоэ вера и так далее, Для сохранения молодости, это бьюти гаджеты, для очистки и омоложения кожи, маски, крема, парфюмерии для настроения, более 35 ароматов, стойкие и содержащие более 20% ароматических масел, для красоты, это декоративная косметика, класса шаны или Dior, только два 3 раза дешевле. Я как потребитель, и мне было интересно, так ли как заверяет компания, что данные продукты смогут помочь мне в тех или иных случаях, так как они созданы на натуральных компонентах, и получив массу отличных результатов на себе и на своей семье, у меня перестали кровоточить десна, прошел псориаз, который я мучился последние 20 лет, улучшилось кровяное давление, Прошла вегета сосудистая дистония, прошла религия. Вот смотри, я тоже когда-то работал по найму, и моя зарплата была 5000 гривен. И меня не радовала перспектива выйти на пенсию и получать пенсию 1400 гривен. Конечно, не факт, что она вообще будет. И начал смотреть по сторонам. Первый свой бизнес открыл по пошиву одежды, при том, что этим бизнесом меня никто не обучал. Набивал шишки, которые стоили для меня очень дорого. Но данный бизнес требовал постоянно больших вливаний от денег. Аренда помещений, аренда оборудования, зарплата сотрудника, логистика и так, далее, и так далее. И пришлось его закрыть. Следующий бизнес был открыт в Крыму. Поворачивание рыбы, осетрины. И опять об этом бизнесе я только знал поверхностно. Но и его пришло закрыть. Причина, где Крым, а где Украина. Еще пробовал себя в сельском хозяйстве. И вот смотри, везде любой бизнес требовал больших вливания денег. А если еще нет связи и опыта, то вообще не о чем говорит. И когда узнал об ЛР, сразу, конечно, тоже не поверил в реальности тех перспектив, что это, этого всего здесь не нужно, что можно без вложений и рисков, без опыта, начать свое дело, и еще тебя будут обучать и помогать. Итак, давай я тебе расскажу, в чем суть бизнеса, и как здесь зарабатываются деньги. Смотри, продажи – это наши рекомендации того, что нам нравится. Первое, всего, с первого начинается, это с регистрации на сайте. Тебе присваивается твой партнерский номер в виде английской буквы UA, там еще разные цифры. Ты и ты можешь уже делать покупки в своем онлайн-магазине. И можешь регистрировать людей в свою команду. Регистрация у нас бесплатная. Полный контроль и статистика. Ты видишь всех зарегистрированных людей и клиентов, что купили. Весь свой оборот, сможешь все отслеживать. Второе. У нас есть внутренняя валюта. Она исчисляется в баллах. Так как компания международная и работает в 28 странах, и, где, и везде есть разная денежная единица. И было принято для простоты числения, что один балл стоит у нас 14 гривен. И у каждого продукта есть определенное количество баллов. Возьмем пример. Парфюм Брюса Виллиса 40 баллов. Зубная паста 7 баллов ну и так далее. Из чего же все начинается? Смотри, ты сейчас ходишь в магазин, неважно, Ашан, Метро, ТБ, Сельпо. Покупаешь какие-то продукты на кассе. У тебя есть пакет с продуктами и чек. И ты, приходя домой, рекомендуешь своим друзьям, что там крутая акция, скидка на рыбу, купи два шампуня и третий в подарок своему окружению. И они своему окружению рассказывают то же самое. Тем самым ты увеличиваешь товарооборот этому магазину и зарабатываешь 0 гривен. Тебе не, даже никто спасибо не скажет. И есть магазин LR. Здесь те же самые товары, только лучшего немецкого качества, так как идут напрямую из Германии, где мы застрахованы от подделок, ничего чего не скажешь о наших розничных магазинах. Если ты будешь ходить в магазин ЛР, то у тебя также на кассе будет пакетик с товаром и чек. Но за каждую покупку ты будешь получать кэшбэк, то есть возврат денег. Если ты также будешь рекомендовать парфюм, косметику, чай, коктейль и так далее, и твои друзья будут делать то же самое, а мы этим занимаемся постоянно в обычной жизни, то ты будешь получать процент с их покупок и никакого стресса. Просто покупал в этом магазине, начинаешь покупать в том, просто сменил магазин на обычный, на магазин LR. Я лично предпочитаю покупать продукты немецкого качества напрямую от производителя. Без накруток в своем интернет-магазине. С хорошей скидкой. И не ходить в обычные магазины. Смотри. У нас изначально скидка для партнера 28%. И она постоянно растет до 49. Смотри. Например, порекомендовал парфюм. И у тебя его купили до 719 гривен. И ты сразу заработал 205 гривен. Порекомендовал питьевой гель алоэ вера для здоровья за 519 гривен, заработал сразу 148 гривен. Порекомендовал функциональное питание за 739 гривен и получил сразу 211 гривен. К примеру, заказали у тебя на 250 баллов. И, и это уже ты сразу заработал 1434 гривны. Плюс еще кэшбэк. Где найти первых клиентов, как правильно и что рекомендовать, этому мы научим. У нас есть все необходимые материалы, продуктовые инструменты, социальные сети. Это не скачаемый поток клиентов. При правильном подходе, который мы тебя научим. Это быстрые живые деньги. Это они небольшие. 250 баллов это очень просто. Чем больше раз ты сделал по 250 баллов, тем больше денег заработал. 2, 5, 10 тысяч гривен. Это уже круто. Но пассивного дохода здесь еще нет. Идея бизнеса заключается не в этом. Давай теперь поговорим о втором источнике дохода. И, а, и он основной и самый главный. Откуда берутся большие деньги и это построение сети. В чем тут смысл? Если ты ты активировал свой номер на 250 баллов. Это примерно по партнерской цене 3, 3 500 гривен. В зависимости от того, какой продукт ты выбираешь. У нас есть рекомендованные наборы для старта. И исходя из этого, какую потребность ты хочешь себе закрыть. Это не вложение. Ты же не считаешь, что покупки там шампуня, еды, ВТБ, метро это вложение. Что ты получаешь? Продукт, который пользуешься и получаешь результат. Сможешь ощутить на себе качество. И это уже первая ступенька в нашей карьерной лестнице. И возврат кэшбэка 3%. Плюс дополнительные акции от компании. Для тех, кто стартует профессионально. Смотри, у тебя в сети будут разные люди. Как правило, 80% это просто клиенты, дисконтики. Ты один раз им когда-то рассказал и открыл им номер в личном кабинете. Они сами, без твоего вмешательства, делают себе заказы в своем личном интернет-магазине, и ты пожизненно из, из их покупок уж получать процент, примерно 5% это будут люди, которые умеют классно продавать, которые даже снег зимой смогут продать. 10% люди, которые смогут придут вместе с тобой, будут тоже развивать сеть, совмещая с основной работой по найму, или находясь на пенсии, или в декрете. И 5% будут те, кто серьезно подойдет к этому вопросу и будут заниматься бизнесом и преуспевать. Вот возьмем пример. Ты решил серьезно подойти к вопросу построения бизнеса. Как видишь, слева колонка так называемая бонусная таблица. Слева в этой колонке это товарооборот в баллах. А справа это кэшбэк, возврат средств в процентах. Но не пугайся, все по порядку. И тебе станет все ясно. Итак, смотри. Ты лично делаешь на 500 баллов товарооборота. Ты рассказал или показал продукт своему другу. И ему, например, понравилась серия продуктов для здоровья. Он также делает на 500 баллов товарооборот. Ты рассказал своей подруге, которая делает маникюр. И она зарегистрировалась. И также сделала на 500 баллов товарооборот. Попутно рассказывает о продукте своим клиентам. И попутно ты еще Подключил четырех клиентов, два зарегистрировал по 250 баллов, один на 100 баллов, еще один на 50 баллов. И теперь давай высчитаем твой доход при активном месте работы, уделяя при этом 2-3 часа всего лишь в день. У тебя уже есть небольшая команда, 6 зарегистрированных партнеров. И здесь нам нужно понять, какой именно у тебя товарооборот. И смотри. У нас получилось, получилось 2150 баллов. Смотрим по бонусной таблице И что мы видим? Что это 11%. Ты лично создал эту группу. Вышли на товарооборот, который позволяет тебе получать 11% кэшбэка. То есть возраст средств. Теперь мы высчитываем твой доход. При такой группе, которую ты создал. Итак. У тебя есть партнер, который так же, как и ты, сделал 500 баллов товарооборота. И как видим, по бонусной таблице он вышел как раз на 6%. Если бы он сделал 499 баллов, так это было бы тогда 3% кэшбэка. Два партнера тоже сделали по 6%. Три партнера сделали по 3%. Четыре клиента сделали по 3%. А вот последние сделали 150 баллов. И они не дошли на 250 баллов. И поэтому условно у них 0%. И вот смотри, как начисляется вознаграждение. Мы получаем процент, так называемый уровень, розницу уровней. Разницу в процентах. С оборота структуры мы получаем разницу в процентов. Вот смотри, первых два наших клиента, партнера, имеют 6%. Итак, мы имеем 11, отнимаем от 6% и выходит 5%. И мы получаем 5% от товарооборота первого и второго партнера. Пример следующий. Третий, и четвертый партнер сделали по 250 баллов и вышли на 3% уровень. Отнимаем свои 11%, от их них 3% товарооборота и выходит 8 наших процентов. С последних партнеров, которые не сделали никакого товарооборота, мы получаем свои чистые 11%. И теперь давай посмотрим, как это будет выглядеть цифры. Выглядит примерно так. Первая строчка. Наши 500 баллов плюс 100 баллов и 50 баллов последнего партнера мы умножаем на 11% и на стоимость балла без НДС. С личного и двух последних товарооборотов мы, ЛР, мы ЛР нам заплатит 672 гривны. По второй строчке мы получим 470 гривен. По третьим, по третьим клиентам который сделает 250 баллов плюс 250 баллов, мы получим с вычетами всеми 376 гривен. И наши 500 баллов умножаем на 40% наценки, так как мы продали напрямую. Итого в этом примере наш доход составит почти 4000 гривен. Условно говоря, мы зарегистрировали 6 партнеров и показали им правильный путь. Теперь давай рассмотрим другой пример. Ты не остановился до достигнутым. Также делаешь 500 баллов личного товара оборота. Но в форес структуре уже есть партнеры, которые также серьезно подошли к вопросу заработка денег и построения своих команд. Два партнера, например, два партнера имеют оборот 2000 баллов, один партнер оборотом 1000 баллов, один партнер 500, один по партнер с оборотом 250 и также есть клиенты, которые также вносят свой вклад и развитие своей структуры. Один клиент скупился на 100 баллов и три клиента произвели заказ на 50 баллов. Итого твоя созданная структура произвела товарооборот на 6500 баллов. Смотрим по бонусной таблице. И это 14% процентов уровень младший менеджер. И ваш доход от сети составит 5-6 тысяч гривен. Плюс к этому подарок от компании. Еще вы получаете бесплатное обучение в Киеве от топ-лидеров Украины, как стать на ступеньку выше в карьерной лестнице ЛР. Плюс бьюти гаджеты для ухода за лицом. И Starbucks. Пробники со всей линейкой парфюмерии, выпускаемой компанией LR. Суммарно подарков примерно на 15 тысяч гривен. Давай теперь рассмотрим другой пример. Твоя команда увеличивается, и групповой товарооборот твой тоже составит уже 8 тысяч баллов. И это уровень 16%. Как видишь, слева в бонусной таблице и твой доход уже составит 8-10 тысяч гривен. Плюс получаешь в подарок на новенький iPhone. В том году это был 7-й, а в этом году это уже восьмой. Идем дальше. Когда групповой оборот твоей группы составит 12 тысяч баллов, ты уже достигаешь уже первой значимой квалификации. И это 21% младший лидер группы. И ваш доход уже составит 10-12 тысяч гривен. Плюс к этому, ваша компания за свой счет на два дня на двух особ отправляет в сердце компания на производство. Город Аллен, Германия. Идем дальше. Ваша команда растет, подключаются новые партнеры, новые клиенты. И ваша структура уже групповой оборот 22 тысячи баллов. И ваш доход уже составит 23-25 тысяч гривен. Плюс к этому компания дарит бесплатно, абсолютно бесплатно, вам тысячу евро. Теперь важно понять, что понимать, что сетевой маркетинг это не лотерея. И не надо думать повезет или не повезет. Это профессия, которой нужно обучиться. И у нас есть программа, которая приведет тебя к нужному результату. При условии твоих активных действий. Не думай, получится у тебя или не получится. У тебя точно получится. Я в этом уверен на 100%. Задача просто следовать всем инструкциям, уделять время. И не забывай, что это бизнес. И тут много зависит от тебя, самого от твоих усилий. Давай теперь расскажу, какие надо выполнять практические действия, из чего начать. Все начинается с регистрации. Дальше идет активация, покупка продуктов для себя. Дальше получаешь доступ по обучения изучаешь необходимые материалы для получения результата. И получаешь постоянную поддержку и среду для развития также тебе в помощь наставник он обеспечит поддержку и целевая группа людей которые имеют опыт и заинтересованы в твоем развитии и конечно нужно просто начать действовать без действий не будет ничего все просто звонить проводить встречи общаться с людьми звонить проводить встречи общаться с людьми Так что давай подведем теперь итог. Какие выгоды с партнерством СЛР у тебя будут? Первое. Это свое дело без вложения и риска. Совмещая с текущей деятельностью, не надо увольняться с работы или бросать другие свои дела. Бесплатное обучение за границей и в Украине от топ-лидеров, авто от компаний разных классов, ну и, конечно, очень важно это наследование и возможность иметь пассивный доход от компании. Далее обучение с нуля до результата, все необходимые инструменты, поддержка новичков и сопровождение и мощная команда. Если тебя заинтересовала данная возможность заработать денег вместе с нами и развиваться, Свяжись с человеком, который тебе дал это видео, и он сможет ответить на все твои вопросы. И помни, что успех – это не случайность.